так продолжим отметьте пожалуйста слышно ли меня плюсики поставьте пожалуйста отлично вижу что слышно дальше вторым из факторов ранжирования это внешние факторы статический вес документа в разных поисковиках он вычисляется по разному это Page ранг в google в общем то его придумали как раз и в гугле и можно сказать что это индекс цитируемости Kids. В Яндексе, на самом деле, там это был индекс ВИЦ назывался. Сейчас в Яндексе индекс цитируемости. Он не совсем то же самое означает. Он именно в критериях Яндекса считается по, в основном, по количеству внешних ссылок, насколько ваш сайт цитируется на других ресурсах и по каким-то еще своим критериям. Ну, как альтернативная можно ориентироваться как один из показателей качества вашего сайта. То есть два основных. Это PR, (Page Rank) он сокращенно PR, это Google's и индекситированности Яндекса. Посмотреть их можно при помощи Google Bar. Причем желательно использовать именно Google's, он точно показывает. И Яндекс бар еще для этого есть. Есть еще всякие сторонние, которые можно ориентировочные значения посмотреть. Но сторонние не могут дать такой гарантии, что именно те значения. Но смысл в том, что показатель PageRank идея была, он рассчитывается по определенной формуле. Вот эта формула написана, она предложена была основателями фирмы Google для оценки качественной страницы. И детали, как она считается, сейчас не разглашается, но основной алгоритм был описан можно самостоятельно посчитать. Есть такое понятие, как коэффициент затухания в этой формуле. Обычно он 0,85. Берется PageRank для какой-то страницы и число ссылок на этой страницы участвует в формуле. Эта формула, она носит итерационный характер. То есть, для расчета надо многократно прокручивать формулу, чтобы посчитать PageRank. В интернете калькуляторы такие на JavaScript можно найти, которые позволяют примерно посмотреть, как оно все работает. Но реально на практике достаточно просто знать, что это такое. Считать вам все равно это самостоятельно не надо. Единственная вещь, которую полезно знать, что page rank, он не неравноценный. Он рассчитывается по логарифмической шкале. Это значит, что каждое следующее деление оно на порядке отличается от предыдущего. И если, например, у вас значение троечка Padrжанг, это может быть слабая строечка ближе к двойке, либо же сильная троечка ближе к четверке. Это означает, что реально в 10 раз может отличаться важность данной страницы. Узнать точное значение, к сожалению, нельзя. Оно закрыто. Но смысл в том, что если вы будете покупать внешние ссылки на ваш сайт, надо знать эту информацию, что далеко далеко не всегда ссылка с троечкой, она действительно троечка. Она может ближе к двойке быть. Или наоборот, ближе к четверке. То есть, чем больше будет, будет ранг по цифре, тем он действительно более весомый. То есть, если вы вдруг будете покупать ссылки на думы, покупать надо именно с большим ранком, ранком, с очень высоким пэджранком и с индексом цитируемости. Потому что смысла покупать низкие значения, тратить деньги, они такого эффекта не дают. Так, в общих чертах я хочу показать, как это работает. Я рассказывал уже в курсе по всей оптимизации. Допустим, у нас есть сайты, и, кстати, еще обращаю внимание, что он считается независимо от того, внешний это сайт, внутренний это сайт, ссылки одной и той же страницы. То есть, например, у вас есть какой-то документ. Вот я сейчас нарисую. Если вы обратили внимание, на некоторых моих страницах есть такая структура, что сверху есть типа оглавление такое, и отсюда идет ссылка на какое то там, например, вот три раздела документа, да? Здесь у меня там один документ, есть второй документ, ну не документ, это весь один большой документ, но в три разных раздела. Здесь будет один заголовок, здесь другой заголовок. И вот смотрите, вот эта вот ссылка здесь я могу прописать в анкоре, то есть я уже рассказывал, что такое анкор. Это текст в гиперссылке, который будет указывать и для Google, и для Яндекса. Это точно такая же ссылка, как будто бы с другого сайта. То есть вы явно можете прописать, что вот эта вот ключевая фраза. Вот я хочу написать, что здесь вот раскрутка сайта. Вот здесь я написал вот сюда раскрутка сайта. Вы кликнули на ссылку, попали в раздел сайта вот сюда, и с этого места будет раскрутка сайта. Надеюсь, понятно. То есть, я уже это говорил в курсе по SEO-оптимизации, но, похоже, никто этого так и не понял. То есть, вы точно так же эти ссылки можете у себя внутри документа представлять. И они точно так же будут для ранжирования считаться. Поэтому документ может сам на себя ссылаться. Точнее, он... Не, ну, для PageRank он не будет считаться, он будет считаться для ссылочного ранжирования. следующей теме расскажу. Но смысл в том, что имеет смысл делать тоже такую перелинковку. Так вот, когда сайт публикуется в интернете, каждой странице с поисковой системы изначально присылает какое-то начальное значение этого пейджранка. То есть какое-то ну, не нулевое значение. Допустим, это будет единичка. Какое значение мы не знаем. И когда вы даете ссылку на другой документ, это вот от текущего значения PageRank, если у него была единичка, он может дать 0,85%. То есть в данном случае будет 0,85% передает по посылке да но если посчитать по формуле по кругу у нас получится вот такая картина когда мы дали ссылку прошла индексация поисковыми системами у нас вот такое перераспределение если был изначально сайт единички точнее максимально вот если три документа можно получить PageRank троечка если вот этот документ на этот ссылается. Видите, посчиталось по формуле. У нас получилось, что у этого документа остался PageRank 0.15, у этого 0.2.77, у этого 0.15. То есть там он по -по циклически прогоняется. В итоге общий PageRank 0.5. Максимально доступная 3. Тройка для данного варианта. Для данного примера. Если же мы их все друг на друга залинкуем. Документ один на второй ссылается, второй на третий, то есть не должно быть подвижных документов, должна быть связь. Вот Пачирян перераспределился между всеми документами, все друг другу хорошо посоветовали. Вообще рассматривайте все вот эти вот ссылки, это как голос, то есть вы голосуете за вот тот документ, говорите, что там классно, что что-то классно. Ну, пример, например, вы хотите в автосервисе починить машину, вам там надо сделать несколько разных операций например покрасить стекло там побили вам стекло. и разные специалисты нужны там моторист и например вас сказал что вот тот моторист супер иди к нему вот он дал свой голос дал ссылку на Васю а другой сказал что вот а там стекольщик классный, вот этот вот и он проголосовал за него вот примерно такая система но опять же если вы доверяете вот этому товарищу, вы знаете, что это человек там, например, президент России, вы знаете, что если его слово и сантехника Потапова это разный уровень доверия. У президента России, например, у него будет там тысяча рейджранг, а у Васи Потапова будет единичка. имеется в виду, что его голос будет оцениваться как тысяча голосов, ценность вот так понимаете, что каждая ссылка, чем весомее документ, с которого идет ссылка, тем больше он передает эту вот ценность имеет для других документов. Так, и дальше пример, интересный. А если мы взяли А, видите, обратную ссылку сделали. Вот если вернуться назад, у нас было единички, откуда у нас взялись совсем другие цифры. Видите, 1, 1, 1. Перерасчет прошел, странно, но... Друг на друга сослались, смотрите, вес у них повысился в обоих документов мы не будем, Вера, уточнять конкретно, кому кто верит. Я абстрактно говорю, про какого президента мы не будем говорить. Ну, в любом случае, слово президента больше значит, чем, допустим, в армии в какой-нибудь. Слово командира и слово солдата с разными значениями. Вот так и считать, что более ценные но смысл что при распределении когда друг на друга ссылаетесь у вас ранг обоих документов повышается вот такая интересная вещь то есть не жалеете обмен ссылками он видите получается достаточно хорошая штука к сожалению если вы будете пользоваться всякими услугами по обмену ссылок нынче яндексом это дело может оцениваться как спам поэтому если меняете ссылками с другими сайтами, то желательно, чтобы это были ссылки по общей тематике. Ну, по крайней мере, хотя трудно сказать, у меня много сайтов и, в общем-то, разной тематики, ну, специалисты по SEO говорят, что может это влиять. Так, дальше. Вариант такой. То есть, если мы брали в прошлый раз, было такое 1.16, 1.19. Добавили еще одну страницу. У этой страницы она добавляет, видите, еще приливает. Было 1.19, стал 1.57. Причем обращаем внимание, что я еще до этого говорю. Чем больше страниц у вас на сайте, тем более он ценный для поисковой системы. Больше будет приводить клиентов. И тут оно... Еще отражается на page То есть чем больше у вас будет страниц, тем больше у вас page rank. Вот, вот была троечка, вы вот добавили еще один документ, которому был PageRank единичка да. И он автоматом поднялся бы до четверки. Ну, четверка тут понятие абстрактное, конечно, но имеется в виду, что это такое какое-то абстрактное значение. То есть, это не то значение, которое PR пишет в Google Turbarie. А просто на... я кумулятивно говорю, что ценность вашего сайта она постоянно растет то есть чем больше будет страниц сайта чем больше они будут линковаться тем лучше чем линковать надо тоже с умом то есть вы линкуете смысл в чем что вы делаете какую то статью на сайте или много статей да например у вас есть продукт например я продаю продуктом по adwords а дальше я пишу серию постов ну, в чем что? Изначально, допустим, они были все поединички. Когда я пишу пост, я в конце поста, ну, статьи, я пишу ссылку, которая дает на мой... А еще вы этом можете более детально посмотреть в продукте таком-то. На этом тоже идет ссылка. Тоже на эту страницу. И на этом тоже на эту страницу. Что это дает? Это значит, что я написал вот эти статьи, они все голосуют за вот эту страницу, и эта страница повышается в выдаче. То есть у нее PageRank постоянно поднимается. То есть когда мы хотим какую-то конкретную страницу продвинуть в выдаче, а мы, как правило, продвигаем именно страницы продающие, вот таким образом вы пишете страницу продающую и делаете посты на сайте по тематически то есть я например все разнообразно разноплановые статьи пишу по работе с клиентами по оптимизации сайтов поисковой оптимизации то есть у меня тема в общем то одна и та же но мне надо продвинуть продукт поднять выдачи мою страницу которая будет непосредственно где идет продажа потому что здесь конверсия остальные меня слышат нажмите пожалуйста плюсик слышно или нет все. перегрузите страницу Ctrl f5 так то есть смысл в том что когда мы даем голос с какой-то страницы у него страница повышается ее ранг есть такое опасение утекает ли пер со страниц ну с точки зрения поисковиков они утверждают что не утекают. то есть когда вы даете ссылки но с точки зрения формулы, если считать, он утекает. Но если бы он утекал, тогда бы никто бы не давал ссылки на другие сайты. Поэтому я все-таки доверяю тому, что утверждают поисковики. Сильно бояться давать ссылки на другие сайты не стоит. Тем более, что... Вот смотрите ситуация. 1.49 у нас было, да? 1.49 осталось. То есть я, допустим, убираю вот эти две страницы. Остается у нас страница А и страница Б. и а ну, по-джаран, у них вот так вот будет перераспределяться. И ситуация, смотрите, если бы у нас, рассмотрим ситуацию, что вот обращаем внимание, что с документа А у нас две исходящие ссылки. И когда вот идет исходящая ссылка, она дает 0,85. Но если у вас две ссылки, тогда это 0,85 делится на две ссылки. да То есть каждая ссылка уже будет по 0,42. 0,42 вес и это 0,42 вес казалось бы вот мы отдали сюда отдали сюда с документа А на документ Б одну ссылку, две, две исходящие и всего одна входящая на документ А при этом у нас все равно получается что документ А остался с высоким пьером за счет обратной связи вот это вот ссылка у нас происходит накачка, вот отсюда наш пер перетекает сюда и сюда же и сам на себя возвращается. Вот примерно такая система там отрабатывает. То есть детали я не буду уже показывать. но конкретно вот если рассчитывать по формулам, вот такая вот петрушка получается. То есть даже вот и за счет вот этой вот обратной связи у нас идет накачка нашего же документа. Так, если мы уберем вот эту ссылку, видите, у нас Исходящая ссылка убралась, а PR понизился. Почему у обоих документов? То есть у этого понизился. И у этого понизился. А когда у нас ситуация друг на друга ссылается, оба повышаются. То есть обмен ссылками, он повышает PR обоих документов. Оба выигрывают. И я рассказывал, что циклически много итераций проходит. Примерно на тридцатой итерации подбиваются итоговые, стабилизируются итоговые значения. Есть... И еще хочу сказать, что поисковики перерасчет производят достаточно редко. Примерно через три месяца, через полгода. Я не знаю достоверно, но довольно-таки долгие промежутки времени. То есть перерасчет PR показателя, который в тулбаре, он может быть Устаревшим. То есть, если вы покупаете ссылки, это далеко не всегда означает, например, если вы купите ссылку с первым четверка она может быть накручена. То есть оптимизаторам знают, когда был перерасчет. После перерасчета. До перерасчета они нагнали туда специальными методами и подняли PR этого документа. А потом, когда перерасчет произошел, они сняли с этого документа покупные ссылки. И получается, что ценность этого документа для вас будет не такой высокой. Ну, с этим бороться достаточно сложно. Определить ценность тяжело.